У нас в руках расписание, которое очень многообещающее, много интересных будет спикеров, людей, и там уже я слышу заманчивые звуки, поэтому пойдемте скорее смотреть. Сегодня не менее заманчивый вид имеет маркет. Он находится в джунглях среди пальм, очень красиво. Пойдемте посмотрим, что там дают. Там вот люди фотографируются с флоридским uh, веганом-спортсменом, которого зовут Тори Вашингтон Который сегодня будет давать лекцию о том, как быть спортсменом на вегетарианстве Привет, Терри! Как дела? Меня зовут Я Да Что ты думаешь? фестиваль? ты с 20 лет 20 years? Yes. I was born really? vegetariano. Oh really? Yeah. Oh it's so cool. And wow. I went vegano in 1998. My mother is vegan. Vegan oh. vegetarian. Okay. And so that's why she raised me that way. So you have today some speech? Yes. Here. What is it about? It's gonna I'm gonna talk about the advantage of a vegan athlete. Then I'm gonna discuss a little things about the three three keys to being successful in vegan bodybuilding. And you, I have a treat for you after my speech, so you might want to stay. It's going to be very special. You want to catch it on film. I, I think you'll be very surprised. Не что что когда я делаю что-то особенное? Да я медитаю Да Вообще, когда я начну мои шеф делает медитацию перед тем, как uh, готовить Я взгляну свою работу с Uh, side the side the side of the holistic the spirituality because I think that the main thing to heal in the, the three main things you you gotta do to heal actually your body and uh, your emotions are like hooking, you know you have to feel your body right and then you have to feel, you have to heal your uh, emotions and you have to do exercise you have to talk you have to move because love is about moving right. <laughs> И посмотрите, кого мы нашли. Людей, которые в Мексике, которые на фестивале и которые разговаривают по-русски. Здравствуйте. Разговариваем по-русски. Привет! Привет! Вас зовут? Егор. Егор. Егор здесь делает камбучу. С чего все началось? Камбучи началось. Ну, я пил очень много камбучи в Ванкувере, в Канаде, где я вырос... Ну, вырос я в Москве, но в Камбучи... В Канаде Камбуча. я... Человек вырос Камбуча в камбуче. вырос. Я гриб. Человек. В Ванкувере я провел много лет, 18 лет, и там я начал пить камбучу. И моя мама до этого делала грибной чай в России, но я... Коннекшн не сделал, то есть я не... Не понимал, что... Да, я не знал, что это одно и то же А и... какой-то эффект от нее должен быть? Эффект, да, ну... У меня все в животе начало вариться очень хорошо Все происходило... А да, очень... основная тема ее это пищеварение Правильно Да, я думаю, задача? что пищеварение и флора, интестинал как бы... Да, да, да, да, да. Вот я думаю, что да, для меня, как, как, как минимум, потому что у меня был гастрит. Я когда маленький был, у меня гастрит был То есть очень. Мама не поила. Очень живот. Не, мама поила, но немножко. Не так, как я. Я пил по 10 долларов в день, выпивал камбучий Поэтому я начал ее сам варить. 10 долларов это как? Это где-то две вот такие бутылочки. И начал, начал, начал сам делать, и мне понравилось. Очень, заняло где-то полтора года, чтобы вкус хороший получить, получить от этого. Okay. а это какое-то производство или это просто домашнее какое-то, как увлечение? Ну, нет, он, это, наш, это наша жизнь сейчас, это наше производство. Мы строим warehouse, как бы, за, маленький заводик, там, 6 на 20 метров, и у нас stainless steel, это стальные эти... Бочки вот эти. Да-да-да, бочки у нас. Сейчас мы где-то по 500 литров в месяц продаем и собираемся сейчас создавать где-то две тысячи литров. Это следующий шаг у нас, следующая Здесь Такие этапа. амбициозные цели по захвату грибом Я думаю, что мира. начнем с Мексики. Отправимся дальше, скажем Егору спасибо, пожелаем ему успехов в завоевании грибом мира и Мексики. Спасибо. but according to the studies about 60 to 70 percent of our thoughts during the day aren't real you know they these aren't real so what it means that only 30 to 40 percent it's what we're gonna use to accomplish a happy life you know so what i do at Empodera is first let people understand how the mind works so this is my our mind at peace at stillness and this is um, our mind just comfortable but when we have uh, emotions like anger um, fear you know sadness our mind it's like this Good. this is our thoughts this Good. is our mind on these harsh emotions you know So what we learn is through your breathing, you can regulate those emotions. So while you're watching your... You so it's my, uh, meditation. Yes, meditation is one of the of the skills and practices we, we try here at the Empodera. So when you're breathing, you're giving yourself comfort, and you're letting your mind become calm still down. again, calm down. And you are recognizing at the end the thoughts that are remaining uh, at the end. Those are the real ones. Видите, что происходит, когда вы нервничаете? Видите, происходит, когда ваш ум неспокойный и мешает вам жить? Ваши мысли заполоняют, заполоняют ваш мозг! который основал uh, очень крупный сайт, который называется vegan.com. Hi, Eric. Hey, it's <laughs> nice to talk to you. Well, I guess I got my start. I've been doing animal activism and vegan activism more or less full-time for about 20 years. Or, or actually 25 years, I think, Ooh. at this point. My first book came out about 20 years ago, and it was called Vegan, the New Ethics of Eating. And I've tried to, uh, I think, I think... Everyone can agree, vegan, omnivore, vegetarian, paleo, I think we can all agree that food is very important and the food choices we make are of huge importance and I think uh, regardless of what your diet is, we can all agree that we should be basing our food choices on the best possible information. And It's my opinion that at least in the West and in, in the United States particularly uh, there there are any number of books about food politics and diet and vegetarianism and many of them aren't terribly accurate or reliable and so uh, 20 years ago I was like well uh, this is something this is a field that really Deserves to have high-quality literature that is that makes every effort to be as accurate as possible So I, I wrote a book on the topic and then shortly thereafter I was able to uh, get the vegan.com domain name There are as you know many reasons to go vegan. Yeah, I know and uh, at the same time some of the reasons that you hear frequently Are much better than other reasons, and so for me, I think it's very important to help other activists figure out. We should be, as activists, sticking with the really strong reasons, the strongest reasons. So, but what I hope I can do, and what I hope I could perhaps do with uh, for those of you listening today, is to perhaps help uh, help you find better, stronger reasons to talk about vegan diets so that you can be as persuasive as possible. I just want to say one last thing before I go and that's take your B12. Please, please take your B12. <music> Ну что, друзья мои, вот завершился фестиваль, который проходил в Тулуме, который посвящен викторианству, йоге и осознанности. По ощущениям, очень атмосферное было мероприятие. Конечно, картинка и место, в котором это все происходило, играют не последнюю роль и добавляют такого вау-эффекта, когда ты видишь этот бирюзовый океан, счастливые и довольные лица людей, которые пританцовывают, которые ходят, улыбаются, пробуют что-нибудь новенькое, интересуются. По моему ощущению, главная идея сообщества иностранного – это в первую очередь, остановить издевательство над животными и остановить мясную промышленность по тому, какая конкретно тут еда, по тому, как они готовят, потому как они проявляют свои вредные привычки. Все-таки есть ощущение, что это не про здоровье, это про защиту окружающей среды, про миролюбие, про защиту животных в первую очередь, которые погибают сотнями тысяч на скотобойнях при животноводстве, при производстве мяса я считаю что нельзя исключать и здоровье потому что первый этап это забота о окружающей среде о пространстве о животных и о том, насколько ты приносишь урон окружающему тебя миру и окружающим существам. А следующая ступенька, это обязательно должна быть забота уже о себе, о том, насколько ты себе не, при, не причиняешь вред в первую очередь, насколько ты выстраиваешь здоровое питание, движение и духовное свое здоровье. Ребят, мы в России тоже неплохие, мы тоже можем сделать круто. В дальнейшем я буду счастлива просто, если мы объединимся, если будут происходить сходить какие-то мировые фестивали, какие-то интернациональные события, глобальные, масштабные. И когда люди будут уже и на первой, и на второй ступеньке, и когда они смогут получать удовольствие от того, что они делают, и искренне улыбаться, искренне заботиться о природе, о себе, о близких, и просто транслировать вот эту вселенскую любовь, вот тогда, я думаю, окончательная трансформация нашего мира произойдет. Не судите строго, мой английский not perfect, но я старалась. Очень надеюсь, что это видео поможет вам создать впечатление о частичке мира, которая происходит в Мексике, о этих людях, о этой культуре и о этом движении, которое называется веганизм. Vegan, Всем пока, это была Алена. Пишите, если вам понравилось это видео, если вы хотите видеть что-то подобное, интересное. Мы будем заблаговременно планировать поездки и будем ездить, снимать какие-нибудь крутые ивенты по всему миру, показывать вам, как это происходит, брать опыт и привозить позитивный опыт в Россию. Оставайтесь с нами, не приключайтесь, подписывайтесь, лайкайте.